Так, и сейчас пробегусь по вопросам. Ребят, сразу же, чтобы не забыла показать вам. А, никотиновая кислота вот такая вот просто. В ампулах а, 10 ампул по одному миллилитру. Вот. Ценника нет, я чек не взяла. Не знаю, сколько она стоит, но она недорогая. Вот, потом вот такой вот сок алоэ, а, Он на... Спиртовой основе 50 миллилитров. Вот. И вот такая вот настойка прополиса. Вот она 25 миллилитров. Сейчас, секунду. У меня эфир потихонечку. Так, в каких пропорциях, а, смотря, сколько, кака, насколько густые у вас волосы, если вы будете делать полностью все, а, все 10, то есть 10 миллилитров, в ам, ампулах, о, нет, сейчас я достану. там как бы их немного, не видите, какие, то есть там немножечко, но я делаю на свою голову всю линейку. Если вы будете 5 брать, там половинку, например, на Смотрите, сами рассчитайте. На всю полностью, на все 10 ампул я делаю половина, выливаю. Половина сока алоэ, видите, вот он такой вот полный бутылек. И половина прополиса. Он вот такой вот не совсем полный бутылек. Вот, это на 10. Если вы будете 5 брать, то считайте, что у вас получается еще меньше. Вот. То есть один флакон этого и один флакон этого получается на, на две упаковки никотиновой кислоты. Ой, как она? Да, никотиновой кислоты. Поэтому сами решайте, как вам сделать. Смотрите сами, какая у вас густота, смотрите сами, какая у вас длина, и делайте. Единственное, что могу сказать, сколько это делать? Это делается, то есть если вы, например, проскрабились, я не рекомендую много скрабить голову. То есть, ну, вообще скрабить голову можно раз в полгода. Мне кажется, чаще даже не надо. Раз в год, раз в полгода. Этого будет вполне достаточно. Вот это первый момент. И а, второй момент. А, вот на, вы, например, сегодня проскрабились, и потом вы в следующий раз моете голову, кто через сколько там, кто через день, кто через три дня. Кто через неделю, вот когда в следующий раз будете мыть голову, наносите вот эту вот маску на час, на два, на три, кто на сколько? Я очень часто наносила практически на всю ночь. Ребят, у меня почему-то интернет тормозит. Скажите, как меня слышно и видно? У меня нормально. Нормально, да? Ну все, тогда продолжи. Сколько делать вот эту маску? Я бы рекомендовала сделать ее от 5, раз, раз 5-7, потом поменять. Если хотите, можете сделать 10 раз. Вот, я делала максимально это 10 раз, то есть это занимало там какое-то время, то есть если раз в 3, в 3 дня моете голову, то вот там сами посчитайте, сколько это будет. Потом можно поменять маски, вот. Какие маски поменять, я потом на 21 дне скажу еще, я попробую еще одну масочку сделать себе. Вот. И вам скажу рецепт, результат, и, а вы уже сами будете смотреть, насколько вам это интересно. Вот, по, ну, а по маске я вроде бы ответила, как обещала. Сейчас я приступаю к вашим вопросам. Сейчас я найду, где ответу смотреть так так так так так, угу. так вот наверно вот отсюда если что, зададите, ребят. Не Нестрогая автономия, да, меня тоже веселит этот момент, когда, говорит, я вышел на автономию на два дня. Вот. Ну, если так приятно говорить, как бы я не против. Так, у моей мамы сейчас ситуация после травмы, перелом кости, когда у нее ограниченная подвижность. Задумался, как можно и можно ли вообще реализовывать рекомендации марафона для практики чистых дней в ее случае. На себе понял, что движение очень важный фактор, чтобы работала обменка, что движение крови, насыщение кислородом, успокаиваться, ум и тому подобное. Но если человека... Человек пока двигается только в пределах квартиры, для него вечерние прогулки и спорт недоступен. Стоит ли начинать хождение в чистые дни в таком малоподвижном положении? Не будет ли эта практика неправдоподобной и нести повышенные риски для нее здоровья, ввиду того, что она не сможет за счет движения и активности нейтрализовать повышенный уровень токсинов? Не знаю, как вас зовут, но смотрите, я же не знаю, сколько маме лет какой у нее образ жизни, какое у нее питание, какие у нее заболевания, на каких препаратах она сидит. Поэтому сказать вам, стоит ей выходить в чистые дни или нет, я не могу однозначно. Ну, это было бы глупо сейчас, да, сказать, там, а, иди, и еще что-то. Смотрите сами по здоровью мамы. То есть я же здесь даю ну, максимально, ребят, информацию, чтобы вы сами могли отслеживать свое здоровье, свое состояние. Как, как вы вообще сможете, смо, какая у вас работа, сможете ли это совмещать с работой, сможете ли это совмещать еще с чем-то. Смотрите сами. Эфиры сохраняются в Ютубе или только на время марафона? Эфиры трехдневные, они будут в Ютубе, они останутся трехдневные. На 21 день там уже и будет их в открытом доступе. Так. Да, вот. В Ютубе они будут сохранены, если сам сервис в России не отменят. Но в открытом доступе будет только трехдневный марафон. Да, тут вот пояснение пришло. Спасибо. Светлана, скажите, пожалуйста, от чего могут темнеть тупни ног? Спасибо. Могут от носков, краситься. Ребят, тут очень много факторов. вас, что значит темнеть ноги? Идет пигментация на конечности, либо идет, как темнеет, если вы чувствуете, что это идет, как запеченная кровь, как синяк. Нужно смотреть, что такое темнеют ноги. Либо это гангрена идет. То есть я не знаю, какая у вас ситуация. Тут очень сложно сказать. Вот, вот еще второй такой же вопрос. Но ребят, я не знаю, ну, не могу сказать, я вам не могу ответить, то есть что, что с вашими ступнями, не знаю вашего образа жизни, не знаю вашего рациона питания, я не знаю, почему у вас идет такое. То есть ноги, это вообще, если что-то связано с ногами, если идет какая-то деформация ступней, это идет отторжение от, от верхнего слоя земли. Верхний слой земли – это тот информационный уровень, который мы спокойно можем брать, от котором мы можем учиться. Почему у вас это отторжение идет? Это нужно уже здесь разбираться. Светлана, почему появляется аутоиммунное заболевание, ревматоидный артрит в частности? Ребят, у меня есть целый эфир про ревматоидный артрит на YouTube. Посмотрите, пожалуйста. Я там прям подробно рассказала, откуда это идет, почему это получается, и прям вот копнулась с детства. Загляните туда, посмотрите, вот на Ютубе есть это. Подходит ли кокосовое масло для замасливания? Кокосовое масло для замасливания, я бы не сказала, что оно особо подходит, потому что оно имеет место быть что оно густеет вот и там будет немножечко не тот процесс происходить в желудке то есть оно великолепно для для чистки зубов для чистки полости рта для для волос для кожи для многих моментов но именно для замасливания я бы не очень от чего или от кого могут быть прощи шеи и спине если съесть Сыр или сладко на второй-третий день обсыпают. Ну, вы же написали. Пока не перешла на веганское питание, были прямо незаживающими. Ну, вот у вас вас питание, вот так вот она вам показывает. Смотрите, у нас э, организм показывает всегда, где у вас проблемные зоны. Проблемные зоны с восприятием чего-либо. То есть... Э, э, Шея и спина. Что такое шея и спина? Это когда вы такой вот прям, вот я все могу, я все сделаю, ты отдохни, я сама. Вот. А, и, и вот это вот любители контролировать чего-нибудь, да. А что ты сделал? А покажи, как сделать. Давай лучше я сама сделаю. Я быстрее, я лучше, там еще что-то. За детей очень часто делаем, за мужей очень часто делают, особенно женщины, вот. И вот эта вот проблемная зона в тебе, и твое питание тебе это сразу же выдает. Что тебе нужно подправить именно в тебе? Питание просто так не срабатывает. Если у тебя полная гармония внутри, то какое бы ты питание ни съела, оно тебе ничего не даст. Но, опять же, если у тебя полная гармония внутри, то тогда уже появляется вопрос, а съешь ли ты что-нибудь такого эдакого? Уже, скорее всего, нет. Вот. Поэтому ты не просто же так сладкая и сыр, Сыр – это вообще первое, от чего можно отказаться. Это же соль голимая, молочная голимая соль. Она, Ребят, не, я не скажу вам, что она прям что-то вам даст, она даже, она даже удовольствие не даст. Когда вы едите сыр, вы, вы себя прочувствуете, что вы э, чувствуете. Когда вы съедаете сыр, потом у вас наступает в течение часа, это вот прям по максимуму в течение часа. Наступает какая-либо ситуация, которая вас выведет из равновесия. Вот просто отследите. Это может быть, я не знаю, там, наступили на игрушку, порвался носок. То есть это может быть какая-то мелочь. Пошел дождь, когда вы захотели погулять. Вот какая-то мелочь, может быть, вообще элементарная мелочь. Но это обязательно произойдет, обязательно. То есть ваш гормональный фон настолько меняется, когда вы едите сыр, он у вас настолько скачет, ваша поджелудочная там настолько вся сжимается от сыра. Если бы вы видели свои внутренние органы, вы бы сказали, боже мой, не-не-не, только не это. Спасибо, Света, за ответ. Хочу сказать, что вот что касаемо моего поведения, это вообще в точку. Просто я в шоке сижу. Все, здорово, будем дальше разбирать. А есть кто избавился от псориаза на совсем, желательно личный опыт? У меня личного опыта нет, но у меня была женщина, я уже рассказывала, которая избавилась от псориаза, у нее были даже корочки на голове, вот эти вот, когда даже волосы не росли. Это записано у меня в каком-то из эфиров. Так, хочу поделиться своим наблюдением по марафону. В конце второго дня уже чувствую результаты, аппетит, успокоился. До 16 часов вообще еде не вспоминаю, ем 18 и потом еще ближе к 22 Первый прием пищи, фрукты, второй овощи и зелень. Как Светлана рекомендовала? Гуляла, спорт по своей схеме, сделала скраб головы. Класс, молодец, Ксан. Так, Светлана, очень интересная тема про ревматоидный артрит. Выше тоже есть такой вопрос. Ребят, целый эфир, час про ревматоидный артрит. Заходите на YouTube. Если, если я не забуду, я вам скину в чат этот... Попробую найти. Если забуду, может быть, кто-нибудь скинет в чат вот этот эфир. Там он есть. Так. Вечерний эфир уже сейчас идет. Милых кроликов сбрасывает. Так. Светлана, интересно, как душа находит нужного человека для дальнейшего развития? Еще два дня назад я не знала о вас ничего, а сейчас знаю, что мне именно сюда. Понимаю, что лишних людей на эфире тоже нет. Каждый пришел за своими пазлами. Первый раз в эфирах услышал 90% новой информации, сижу, конспектирую. Хочу спросить о вашем отношении к медитации без визуализации. Для проработки энергосистемы, насколько это эффективно? Благодарю, что делитесь. Но вообще, что касаемо медитации, я могу вам сказать однозначно, что ты практически все свое время находишься уже вот в этом медитативном состоянии. То есть ты уже на определенном этапе, ты уже понимаешь, что, что ты смотришь, не, не сказать, что сверху, да, а ты есть все вот это смотрение, и ты видишь, замечаешь каждую мелочь, но в определенный момент ты как бы не делаешь акценты, чтобы не перегружать себя, и ты постоянно находишься в этом состоянии. Вот, Если люди, которые медитируют, как бы это здорово, да, это здорово, это успокоение ума. И могу сказать вам такой, такую легкую-легкую практику, которую вам рекомендую делать. Тоже сейчас скажу, сейчас я принесу вам, чтобы показать наглядно. Ребят, я рекомендую вам купить, вот есть такая вот маска для сна, а есть такая же маска с гелем внутри, гель, вот он там может доставаться, вот, вот такая вот маска, вот у меня вот эта маска стоит рублей 300, наверное, то есть она недорогая, Она есть как на Велбересе, так в обычных магазинах, вот, и она мне просто лежит в холодильнике. Иногда, когда мне хочется там какие-то новые состояния, я ее одеваю. Почему эта маска? Смотрите, когда вы одеваете ее, в морозилку лучше не надо, потому что э, очень будет вот сильное напряжение на глазные яблоки. А в холодильник, когда она просто охлаждающая, слегка охлаждающая, очень приятно. И вот эта вот масочка, одевайте ее, и вот этот вот легкий холодок, когда идет, он успокаивает глазные яблоки. И когда у нас глазные яблоки не двигаются, когда они у нас без движения, у вас нет мыслей. Попробуйте. Это очень простая практика, вот, чтобы отказаться от мыслей. Если вы начинаете контролировать свои глазные яблоки, внимание сюда, а эта маска за счет вот этой вот прохладности вам спокойно даст быть вниманием в этом холодке, у вас не будет мыслей, это вообще иное состояние. Пробуйте 300 рублей, и все. И ваши мысли ушли. Спасибо за пазл, Светочка. Так, сейчас дальше. Так, ну, я про душу сейчас не буду рассказывать, потому что, ну, эта информация, в принципе, не для всех. Но если вы, я не знаю, Ева, есть ли вы на 21-м Если есть, то мы там сделаем эфирчик такой. Да, я так. буду на 21 все. Так, всем добрый вечер. Полтора года назад болел вирусом модным. С того момента, не могу сейчас говорить, потому что иначе YouTube заблокирует это, потому что нельзя эти слова вслух произносить. С того момента плавно сменил питание с вегетарианства на сыроедение. Последний месяц питаюсь овощи, фрукты, вода. Спорт и разные практики приветствую. Света, направь, пожалуйста, как восстановить мыслительный процесс, память, вернуть вкусы, запахи, ощущения. Мыслительный процесс и память восстановить, я говорила в первом эфире, эта травка гинка-белоба очень хорошо помогает. И я рассказала, что, и вы можете прочитать про нее. Вот. И я как раз там очень в первом эфире, я там очень много всего порассказывала, как и что на нас влияет спорт. Вот восстановится мыслительный процесс, память, память. Память тут такая вещь, я уже говорила про нее. Не всегда память нам нужна, чтобы ей пользоваться. Все опытные знания, они уже есть в этом пространстве, они уже в нем присутствуют. И когда вы научаетесь быть в этом пространстве как едино целое с пространством, с этим, с этим информационным слоем, то вам как таковая память, она не нужна. Вы берете а, ту информацию, которая вам нужна, те знания, которые вам нужны в тот момент, когда вам нужны. Это как в библиотеке. Просто нужно знать, что на какой полке стоит. Вот Меня когда спрашивают какие-то вещи, я же о них никогда не думала, я же о них никогда не размышляла. Просто я говорю, потому что они есть в этом информационном поле. Но я вам сказала, например, что-то, а вы меня там через 5 минут спросите, а я этого не помню, потому что эта информация была для вас. Вот, Поэтому память здесь такое двоякое понимание, нужно ли это. Вот. Как вернуть вкусы? Но Мне кажется, вам любой автоном скажет, какой ты счастливый. Зачем тебе вкусы? Ты же так можешь легко отказаться от всего, если у тебя нет вкусов. Вот. запахи ощущения. Запахи ощущения, они, в принципе, восстанавливаются. Ощущения, они восстанавливаются, когда вы уходите в вглубь себя. Вот, и запахи, они тоже открываются. Чем больше вы будете практиковать сухие дни, тем больше у вас будет рецептор. То есть я уже, у меня тоже есть эфир. Я не знаю, где, в открытом доступе он, либо в клубе. Ну, возможно, в клубе про нос я говорила, что нос – это наш второе, второй мозг, второе сердце. Вот. Я там как раз раскрыла, что такое нос э, и почему он так. По-моему, в клубе есть этот эфир. Вот. Скрабить голову на сухие волосы или сухой щеткой? Ой, ребят, ни в коем случае не щеткой. А, скрабить голову, ну как, волосы, да, сухие, э, чтобы было маслице, и подушечками пальцев, потому что вы не заметите, как вы настолько продерете кожу, потому что когда вы будете смывать ее, если будет... Чуть-чуть горячеватая вода у вас просто будет так щипать. Поэтому очень-очень аккуратно. Лучше не доскрабить первый раз, а потом вы поймете, как это делать, зачем перескрабить. Вот. Поэтому очень аккуратно. Так. Вообще не понимаю, какая может быть физическая нагрузка при таком питании. Полная слабость, голова как в тумане, хочется твердой еды, чтобы было ощущение наполненности. Но это интоксикация. А как вы хотели, чтобы перешли и сразу же летать начали? Нет, у всех по-разному. У меня тоже была слабость, не сразу же у меня было. Но надо разгонять, все равно надо разгонять, нужно, нужно выводить эти токсины, либо, либо жить с ними, либо выводить. Это уже тоже, это ваше решение, это ваше тело. Так. Губы трескаются, сушатся дальше, пить травы, может побольше воду пить, а вообще-то я пью много фруктов, тоже ем. Mm. Губы сушатся не из-за э, воды, неважно, сколько вы будете пить, когда у вас идет переженье, то есть на губах больше всего скапливается у нас грибка. Mm. И поэтому они сохнут, вот эти вот бывают, что здесь вот заяли, да, их называют, вот. mm. И вообще, ребят, могу, кокосовое масло особо не помогает. Могу сказать однозначно, когда очень сильные вот эти вот корочки, оно не очень помогает, если только проскрабить. Вот, но я сейчас покажу вам еще... Еще один крем, когда бывает, что на сухие заходите, и ничего, вообще ничего не помогает на губах, они настолько, вот эти вот корки через каждые пять минут, и они прям вот, ты не том, что улыбаться не можешь, а говорить не можешь, прям они вот в кровь разбираются. Я сейчас еще покажу вам крем, который у меня есть, я его заказываю всегда, вот. Может быть, некоторые скажут, что там он вредный еще какой-то, но... Это единственный крем, который мне в свое время помог пережить, потому что у меня губы, сохли, губы треска листа, это была просто боль адская. Они у меня прям все были растресканы, и они не проходили. Единственное, чем я спасла, сейчас покажу. Это вот такой вот крем, я его заказывала на Weldberries, вот. и только он у меня убрал вот это вот воспаление, больше у меня ничего не, не, не помогал. Вот он вот такой вот э, желтенький, и он чем-то напоминает, наверное, нашу звездочку, помните все, наверное, да, вот эти вот серовские звездочки. Звездочка я не пробовала, может быть, подобный эффект будет звездочкой, но вот этот вот он у меня был, вот он у меня уже много-много времени, вот. и у меня даже у меня они в отложенных всегда он есть на Велбере. Думаю, если мало ли что, чтобы его можно было заказать. Если кому-то интересно, то можете посмотреть. Если, если кто-то может попробовать звездочкой просто смазать. Ну, мне вот никакие крема, никакие, вообще ничего не помогало. То есть у меня было прям страшно, страшно было с губами. Светочка, а можно ссылочку, в Валберисан, на этот крем? Потому что на нерусском написано, пожалуйста. Окей. скину. Значит, ага. это не от это, травы, да? Нет. Нет, это гормональная перестройка идет. Гормональная перестройка идет, когда у нас идет гормональная перестройка, наши все грибы и паразиты, они начинают бунтовать. Им это не нравится, и мы начинаем собирать, пожинать вот эти вот плоды. Пятки начинают трескаться жутко. Сегодня только это обсуждали, да? Губы трескаться начинают, руки становятся сухие такие прям морщинистые становятся. Думаешь, да что ж такое это? Вот, вроде как что-нибудь сделаешь, думаешь, да нет, вроде еще кожа не старая. Вот. А какой-то период времени, вот ты помажешь каким-нибудь маслом, кремом, еще чем-то, буквально пройдет там несколько минут, там, меньше десяти минут, и они опять в мелкую морщинку сухие. Думаешь, да что же такое? Это как раз не от недостатка воды, а когда у вас вот, начинается вот этот бунт этих паразитов на фоне гормональной, гормональной перестройки. Кожа всегда сухая, зимой особенно. Что делать? Коллага... Коллаген и рыбий жир помогают? А если есть дефицит витаминов и минералов, то при голодании это не ухудшит ситуацию. Я коллаген, ребята, никогда не пила, никогда не пробовала. Кожа сухая. Кожа сухая. Но ну, Попробуйте добавить в свой рацион авокадо. Вот. От авокадо очень маслянистые волосы получаются, и кожа она такая. Экспериментируйте. А что касаемо дефицит витаминов, я не могу вам сказать насчет витаминов, потому что я могу абсолютно точно сказать, и я уже говорила, что есть люди, которые живут, например, там, без В12. И это, это, это факт, это врачи просто говорят, что там вот вы приспособились там. А я когда сдавала там в определенные анализы, у меня тоже все там, по, по нижней планке были витамины. мне тоже сказали, как бы, ну это mm. ваше рабочее состояние да, как гипертоникам говорят э, что у вас там не 130 давления, а там, например, там 160, говорят, нормально, это ваше рабочее давление, нифига нет такого рабочего давления а свет такой ремарочка, вы два года ничего не кушаете, откуда у вас витамины? А кто сказал, что они у меня есть? Ну, так я о том же, все mm -hmm. это чушь. Да, вот Настюшка сбросила как раз в чат вот ревматоидный артрит. Спасибо, Настенька. Скажите про кровоточивость десен. Кровоточивость десен, ребят, блин, так неохота бежать. Просто вам расскажу. Тоже есть и на Вэлберис щетки бамбуковые с мягкой щетиной. Вообще берите щетки только натуральные с мягкой-мягкой щетиной. Я вам все-таки покажу ее, принесу, потому что они есть разные. Сейчас я вам покажу. Очень-очень классные, которые не корябывают вообще зубы и очень хорошо массируют десны. Сейчас Так, ребят, у кого-то там микрофончик включен. Выключите, пожалуйста. Выключила. Я выключила. Вот смотрите, они обе бамбуковые. Да? Одна широкая, другая маленькая. Вот эта вот широкая, вот если вот вы видите, она все равно, она как бы, она для чистки зубов, она тоже мягкая-мягкая, для чистки зубов подойдет, но для десен нет. А есть вот такая вот, и вот я не знаю, насколько вам видно, она очень маленькая, и она, знаете, она на ощупь такая, как детский ластик, вот. Она практически щетинки у нее не чувствуется. Она как будто бы много-много ткани. Не щетинок, а ткани. Вот. Татьяна, выключи, пожалуйста, микрофончик. Ага. Вот. И вот этой вот щеткой, она тоже рублей 300, наверное, может быть, меньше стоит тоже на Велберис очень хорошо, если кровоточат десны, очень хорошо, прям когда вы чистите, особенно чистите, когда травками с Господи, как они? травки с кокосовым маслом, либо просто кокосовым маслом. Когда вы начинаете вот так вот массировать, прямо десны вам скажут огромную благодарность. Вот. Но и еще кровоточивость десен это еще бывает от того. Очень много бывает у сыроедов, потому что они едят пищу либо совсем мягкую, либо совсем твердую. То есть вы же чаще всего сыроеды редко едят вот там какую-то среднюю консистенцию. То есть это либо твердо, либо мягко. И за счет этого получается, что когда твердо идут, в десны упирается еда. А когда мягко едят, они не укрепляются. И можете просто, я уже говорила, ребята, можете просто начать свои зубки, десенки тренировать. В любой аптеке для деток есть всякие кольца, всякие жевалки, но они в виде кольца там или в виде бабочки, неважно. Внутри тоже охлаждающий гель, но вам не важно, что охлаждающий гель или нет. Просто покупайте вот для зубов, детская, детская штука для зубов. И начинаете с одной стороны, спереди и с другой стороны. И начинаете как бы тренировать зубы. Вот, десны, как бы жевать вот так вот ее. И у вас тренируются, получаются зубы десны, у вас они укрепляются, зубик укрепляется в десне, и кровото, кровоточимость, она проходит. Вот, но если это... И еще можно, ну еще, конечно же, это травки, то есть чистить травками, это очень хорошо. Травки с кокосовым маслом. Вот. Скажите, когда пробую медитировать, через 10 минут тошнота, прям сильная, что не так делаю? А, ничего не так делаешь, все так делаешь, просто у тебя идет непринятие нового состояния, и ты задай себе вопрос, почему ты не хочешь выходить в новое состояние, почему тебе так хорошо то, что то, что как ты живешь сейчас, почему ты готов жить так, как ты живешь, но не хочешь. Где у тебя есть протест от самого себя? От походов на целый день лучше отказаться. Все постепенно, лучше. Один-один раз лежала три дня меня тошнило. Не поняла вопроса. Светлана, упомянули, что э, стоите на гвоздях. Поделитесь, по сколько минут, как часто, и что вам это дает. Спасибо. А, Ребята, по-разному стою на гвоздях. Мне бывает, что хочется, бывает. тут вот Я про них забывала там, на какое-то время, там, на несколько месяцев. Тут полезла за новыми резинками гвозди на гвозде стою максимум 40 минут больше не стояла потому что потом желание проходит то есть 40 минут как правило хватает войти в определенное состояние больше там а нет вру ребят стояла один раз всю ночь стояла да было у меня такой момент я еще в другом городе жила я помню, что было лето, так, и какая-то вот такая ночь, такая вот прохладная, яркая вот эта вот луна, звезды. И я тогда вот эти вот гвозди вынесла на улицу и встала на них. И я уже потом, я, я с них слезла, когда уже светало. Я не знаю, сколько это было часов, 4-5 часов. Вот такое вот было один раз. Простояла всю ночь, просто стояла и смотрела на луну. Вот такое вот у меня было. Вот. что это дает? Ну, новые состояния. Новое состояние дает. Попробуйте крем для сосков Пурилан. Пользуюсь, для меня супер помогает. А, ребят, я тоже пробовала крем. Вот. Но у меня, видимо, была такая запущенная, запущенное такое гормональное состояние. Мне вот не помог. Попробуйте, может, вам поможет. А вот еще тут пишут всякие рекомендации. А, Светлана, у вас высокая вибрация. У вас вибрация высокая же, а мы на разных вибрациях. Но мы видим вас. Это как у нас разные вибрации. Это как у нас разные вибрации. Ну, ребят, у меня не настолько высокая вибрация, чтобы вы меня не видели. Мне, конечно, очень приятно это, но я не так далеко от вас ушла. Может быть, еще и вы дальше меня ушли, если так, по-честному. -по просто кто-то говорит об этом, кто-то не говорит. Я просто говорю, рассказываю, вы думаете, что я на каких-то там вот прям очень высоких вибрациях. Нет, но я могу сказать, что есть люди, которых я еще не вижу, но есть люди, которых я вижу, а другие не видят. Вот это вот есть. Вот. Но вы в определенный момент времени тоже, бывает, находитесь на разных вибрациях. Сами, сами же находитесь на разных вибрациях. Вы, наверное, у вас у каждого было в жизни такое, что а, вы там с, с каким-нибудь знакомым или с, неважно с кем, он там говорит, я там-то был, ты говоришь, о, я тоже там был, как я тебя не видел. Было же такое? Это как раз, когда мы находимся в одном и том же месте, но вы, например, там задумались, куда-то улетели, еще что-то, либо он, либо еще что-то. А, и как будто как в разной плотности могут два, два человека пройти мимо, и не увидеть друг друга. Вот. такое тоже бывает. То есть мы не всегда бываем на определенных вибрациях. Мы бывает, что мы, мы же все равно скачками. Это то же самое, как многие говорят: там я откатился, у меня откат. Вы не откатились, это ваш путь. И здесь точно так же путь по разным вот я бы назвала, вот эти вот витки по разным матрицам, по разным плотностям матрицы. Кто подписался в клуб, те уже могут посмотреть этот эфир, а там как раз рассказывала про матриценные плотности, да. А сколько у вас задержка дыхания, естественно, вот на выдохе, примерно, на вдохе? Медленно. О, ребят, я. Знаете, да? Я, не... я не знаю, я это... у меня же вообще с дыханием другая история. Для меня это вообще еще до сих пор огромная радость дышать, потому что я же очень многое, долгое время не могла нормально дышать. И для меня задержки дыхания, они есть, они есть, особенно когда, например, там поднимаюсь в гору на велосипеде, я бывает, что задерживаю дыхание, чтобы приехать туда, и чтобы не запыхаться, а там, наоборот, включаешь дыхать. Но это происходит как-то уже больше естественно, Mm. И Просто, я этого может... не отслеживаю, то есть я туда не углубляюсь. Но знаю, ну, что это, это наверное, хорошо. Это mm -hmm. очень важно, потому что если она вообще, естественно, пропадает дыхание, то это и есть вот это, естественно, самое такое самадхи, что называется. То есть и параноедение, оно идет дальше уже к этому состоянию без дыхания практически. Ну, естественно, в покое, там, сиденье, движение, Это конечно, безусловно, это безусловно. Есть есть знакомая, которая может спокойно не дышать там и 24 часа. Это... Мы же дышим-то, смотрите, мы же дышим-то ведь не легким. Легкие нам вообще нужны-то для чего? Для говорения, не для дыхания. Для говорения, что мы раз и сказали, раз и сказали, а для дыхания нам должна кожа. И более того, через дыхание идет э, система очищения организма ну в очищение воды да вот это всего да, и, и не да но... воды. Не... ну ладно это уже другая тема угу. вот так как долго можно пить я говорила уже больше больше месяца ребят не надо одну и ту же траву пить лучше две недели сделать перерыв так, а про Завиракс никто не говорил, ребят. Завиракс никто не упоминает, что нужен вообще Завиракс какой-то для губ. Вы немножко путаете. А масла всякие, да, рекомендуете? Но я говорю, что я разные масла пробовала, а абсолютно разные. Вот у меня ничего не помогало. Так, если есть вопросы, задавайте. Светлана. Ага. Я хотел просто сказать о том, что ну, не договорил в прошлый раз, что э, длина волос это не про наше здоровье, а про здоровье наших вынашиваемых детей и уже тех, которые растут. То есть, если женщина распускает волосы, и ребенок больной, она подушечками пальцев может вылечить своего ребенка. А если она вынашивает его и у нее длинные волосы, то он приобретают от рода интуитивно, психологически вот эти вот качества хорошие, также и крепкое здоровье. Но, Эта а... информация опять-таки закрыта, но как вы про кровь не можете говорить, так и так же. Понятно. Очень интересно, если вы расскажете эту позицию, там вы же все равно будете на 21 одном дне марафоне. Вот, Но есть еще и такая информация, например, видели ли вы когда-нибудь людей без пупка? Я видела, это не те люди, которые зачаты через банальный секс. Поэтому то, что мы с вами размножаемся через секс, многие, да, это одна категория тех, кто живет здесь. А есть другая категория, кто живет здесь же, которые размножаются уже другим, иным способом, не через секс. Но тут про мужчину то же самое. То есть во время вынашивания женщины ребенка, он, если прикоснется к чужой женщине, просто к одежде ее, то здоровье ребенка и его тоже эмоциональное вот вот пострадает. Поэтому вот и проблема, то, что сейчас у нас происходит в, в округе, да? нет здоровых детей. Это именно по этой причине. То есть мужчина не знают… Нет здоровых стили. детей, которые зачаты через секс. Нет, мужчина, вот она если замужем, она уже понятно, что она может забеременеть, поэтому короткие волосы ей не подходят для жизни. А если она хочет путешествовать, то да, это запросто. Можно, если она не собирается рожать детей, ей можно стричься хоть на волосы. Там в зависимости от того, как она видит, я же не знаю, как все это есть. На самом деле, раз разрешено стричь волосы, то только для того, чтобы. А потом вот этот процесс, что мужчина прикоснувшись к другим женщинам, он может прикоснуться но только к своей матери, вот. А к другим женщинам это все конец ребенка. Ну, это опять же мы с вами рассмотрели ситуацию, когда ребенок получается через секс. Это же не так давно было вообще, что мы начали получаться через секс. Это тоже можно рассмотреть. Первый раз такое. Вот. Так. Нет, Света, я про то, если выскакивает что-то на губах, то лекарства не понадобятся, если используют массаши, и они трещин, в том числе. Все, понятно, ага. Если перейти на разовое питание, то лучше в какое время? Летом это будет прием в 9 вечера, ну, когда солнышко сядет. От чего возникают отеки на еде? Кто говорит, что от избытка жидкости, кто-то говорит, что от недостатка. Отеки возникают на еде от недостатка белка в крови. Вот этих вот телец не хватает. То есть это сердце, это не почки, ребят. Это чаще всего сердце не вывозит, потому что кровь принимает другую структуру, другую вязкость, клапан не справляется, и от этого уже он дает сигнал на почки, то есть изначально это сердечко у нас. Светлана, как же они зачаты не через секс? А, Сергей, ну вы же будете на 21 дне? Вот там мы поговорим об этом. Да, есть и такие, вот и среди нас. Вот, еще есть вопросы, ребята? У нас как-то трехдневный там должен был быть по еде больше, но мы все больше и больше с вами углубляемся. Вы представляете, что там будет на 21 дне? Мы, видимо, совсем там улетим с вами. Света, а вы обещали рассказать про то, как белок добывать, да? Вот если без животных. А, ну, белок добывают. Во-первых, белок, он добавляется, добывается, он очень много бобовых, он очень много белка, очень много в зелени. В зелени очень много белка. Вот. Причем э, в зелени, которая дикоросы, вот в дикоросах очень много. Причем дикоросы есть возможность, наверное, у каждого их где-то нарвать, выехать куда-нибудь за город и посмотреть. Потому что я раньше очень занималась, прям вот мне было интересно, что такое дикоросы, откуда они, какая трава, что дает. Вот, и я одно время, наверное, месяца два жила практически на одних дикоросах, то есть я добавляла какой-нибудь фрукт либо овощ в коктейль, в зеленый коктейль, только лишь для того, чтобы некоторые травы, они горькие. Я очень много на себе перепробовала, но это было прям великолепное состояние для меня. Вот, больше всего это в траве, конечно. Ну и смотрите, там в белковых. И еще могу сказать, что когда вы разбираетесь э, со своей э, второй половиной, неважно, есть она у вас или нет, к, к отношению со, второй, со своей второй половиной, да, так скажем, когда у вас э, все понятно, как вы относитесь к противоположному полу, все ясно, все четко, все гармонично в вашей жизни, то, как правило, э, вот эти вот белковые соединения, они, их становится больше в крови, и сердце у вас работает по-другому. Вот это тоже очень важный аспект. Угу, благодарю. Вот. Так, хороший. Угу. Светочка, привет. Ага. привет. У меня вопрос mm -hmm. такой. Да. Я две недели уже вот соблюдала, что ела только вечером, а все остальное время не, ну, не, как бы естественные дни, ага. вот. а Ё. теперь, когда я начала э, пить вот в обед куркуму, то у меня аппетит повысился, то есть я попила, мне теперь есть охота, э, и от физической нагрузки у меня тоже аппетит появился сильнее про, проявляется. Да, это... это у тебя новый этап очищения идет, то есть ты очистилась до определенного до определенной стадии. И вроде бы все, все все у тебя, все, что есть в организме, вот эта вот интоксикация, она говорит, ну хорошо, на это мы согласны. И она у тебя, и все, и закрепилась. А ты раз, пошла дальше, и у тебя опять там бунт начался. А, что ж такое-то, ну давай тогда вот это вот. Да, немножечко силы воли, чуть-чуть силы воли применить. А как ты хотела, да? Каждый этап, каждый этап он будет что-то свое давать. А, поняла. Спасибо. Я еще тут, ну это не вопрос такое, осознание, ага. что вот именно еда э, заставляла меня почувствовать себя вот живой. <с, <с, да. Ребята, мы... почему вы думаете, что еда позволяет чувствовать себя живым? Потому что через еду мы себя убиваем. Когда мы себя убиваем, мы чувствуем, что у нас что-то начинает болеть, что-то гудеть, что-то зудеть, что-то еще что-то. И через вот эти вот состояния, ощущения тела мы чувствуем, что мы живы. Понимаете, как это работает? О, круто. причем я это где-то слышала, но вот это вот осознание, именно когда ты понял на себе, это совсем другой эффект, и теперь это, конечно, всегда с тобой. И я по этому поводу решила как бы дальше, что меня вот заставляет там, еще какой-то интерес, что меня заставляет другое чувство себя живой, и я там пошла в свое увлечение. А, Но ну, я mm -hmm. вот так думаю, это же, наверное, тоже очередной как бы, этап, очередной такой некий костыль. Нет, костыли, не думайте, что у вас есть какие-то костыли, это этап. Если вы будете себя принижать, а зачем? Когда мы говорим, вот это вот костыль, вот это вот это, это же мы себя обесцениваем эти, то есть я не могу, я могу только с костылями. Зачем себя обесценивать? Чем больше вы себя обесцениваете, тем больше вы привыкаете к этому состоянию. Когда вы привыкаете к состоянию обесценивания себя, вам нужно будет себя всегда чем-либо убивать. Только на этом фоне тогда вы будете считать себя живыми. Когда вы перестанете себя обесценивать, даже в самый, не знаю, там, пошел куда-нибудь, там, не сдержался, там, штаны не наделал, и то говорите, какой молодец, что я вот не стал сдерживать или не стал сдерживать. То есть любое, то, что вы делаете, естественно, не до безумия, да, то есть всегда есть какие-то рамки, но а, пытайтесь себя все больше и больше находить именно не, не том, что вот это вот плохо, да, кому-нибудь ударил там по голове, и думаешь, какой я молодец, все-таки я дотянулся до его головы и ударил. Нет, а, именно в, той, в том состоянии, когда вы что-то сделали вот такое вот, и вы понимаете, что вы по-другому не могли сделать, ну, например, физиологически не могли сделать, физиологически не могли уже, например, там, сдержаться, да, и поэтому... То здесь себя ругать не надо. Это ваша физиология, ваш аватар, это ваша природа, которая на сегодняшний день. И здесь вы, вы ищете то, что хорошо, и всегда выводите себя. И когда вы привыкнете, что то, что вы делаете, вы хорошо делаете, то, что вы не ели, не ели, а потом там съели курицу, это хорошо, что вы получили новый опыт. Там. Вот всякие вот такие вот моменты, когда вы делаете, вы тогда перестаете себя убивать, вы думаете, ну как бы я хороший, делаю все хорошо. И ваш мозг постоянно, постепенно успокаивается. И он говорит так, ну все, сюда тогда не полезем, что бы еще задел. И вы начинаете уже ковыряние в других, в других моментах и вытаскивать уже из другого какой-то новый слой информации, где вы можете что-то новое получить. То есть вы свой мозг уже увели вот от этих, от этих банальных зацепок, Поэтому никогда, если что-то делаешь, это не костыль, это, это, твой, это твой путь, и он великолепен. Ни у кого такого пути нет, как у тебя. Светочка, спасибо большое. Я помню, мы про это говорили, ну, обо мне на ретрите, но это новая тонкость. Я вот еще за ней не уследила, что про обесценивание. Спасибо тебе огромное и за марафон, и за три... Эфира в день. <смех> Ты их как выдерживаешь? Мне-то тяжело их <смех> вот, а тебе-то еще больше. В общем, всех благодарю и людей, которые собрались. Все, Спасибо, только вперед обнимаю. Все здорово. А это и есть доказательство того, что ну вот, Саша Аватарная. Дело в том, что. Я давно уже, ну вот как бы смотрел ее ролики. Я вижу, что кто где как и на каких вибрациях это говорится. То есть невозможно так говорить, имея другие вот вибрации. То есть вот так, вот так, вот так, вот так именно его, и все вот эти подпункты из них льется самое главное вот эта любовь, так что ее не скрыть. Mm -hmm. Спасибо. Так, если при ВИЧ очень низкий иммунитет, а нам ведь это и нужно, почему тогда мы лечим это заболевание? Ребят, с ВИЧ там вообще другая, другая история. Это, я бы сказала, наверное, такая очень большая пиявка в мозгу. Потому что как бы его не лечили, он всегда либо лечится, либо не лечится, нет ни единого лекарства, который бы... Рак можно травками излечить, еще что-то можно травками излечить. А ВИЧ, если у тебя внутри, если ты в голове не отцепишь эту пиявку, ты никогда из него не выйдешь. Причем ВИЧ, я вам могу сказать, что у меня есть девочка, которая с которой я знакома, ей сказали уже несколько лет назад, что как бы с такими показателями ты должна была умереть столько-то лет назад. Невозможно жить. Вот. И когда ее видят, она там, у нее чистая кожа, она занимается спортом, она великолепно выглядит. И у них такое, вот, такой дисбаланс, потому что в голове она прожила другие состояния. Сейчас не буду об этом говорить, но она прожила тотальную смерть, и как бы на фоне смерти она видит свою жизнь. Это про другое. А есть другой пример, все вы знаете, да, нашего любимого Михаила, у него по-другому происходит процесс, у него очень жесткие качели, и это тоже его путь, поэтому здесь нет однозначного решения, но я могу сказать, что это однозначно, это только, это только в голове, это настолько вот эта вот сильная пиявка в голове, которую там ни одними травками, там, если кто-то ему будет сидеть и рассказывать, если его не перещелкнет, то он, он никуда не выйдет, это, это вот такая вот. Зараза. Да, ребятки, давайте еще вопросик, и буду заканчивать, и буду ждать ваших вопросов на утро. 10 утра, у нас с вами завтра третий день. Можно просто добавить то, что ребята говорили. Ага. Mm -hmm. uh -huh. А и не Светланы на энергии, я подключилась, когда вы говорили про сухие губы, и про гормоны, совсем согласна совершенно, сухие пятки. И когда я увидела ваш крем, я побежала в зеркало, схватила, посмотрела. И сейчас вот я смотрю в это зеркало, сижу в другой комнате, и губы совершенно размякли, нет никаких корок, и все как бы ушло. Что вы сделали? Это вообще энергетика у вас замечательная. И группа поддержка тоже шикарная. Просто сила, ребята, универсальная, вселенская, правда? Спасибо вам огромное. Спасибо вам, ребят. они с собой стали мягкими без корок, а были корки утром. Спасибо. Здорово. Светлана, а что вы скажете о питании квашными ферментированными продуктами? На первых стадиях сыроедения, когда вы переходите, это великолепно. То есть вы подготавливаете свой организм, свою там, микрофлору, там, что вот это к другому питанию. Но потом у вас это отпадет, потом вам не захочется. Вам не захочется этих вкусов. Вам захочется просто получить от какого-либо продукта какой-то энергетический заряд. И вы будете смотреть уже не на вкус, не на цвет, не на сколько его по количеству, а именно что он вам дает. И это уже другая, другая стадия будет у вас. А пока, если кто-то на начальных этапах сыроедения Великолепно. Вот Вопросов пока больше нет. Ребята, что, буду закругляться я. А, пойду я ко мне, ребята, гости приехали. Пойдем мы гулять вот, по ночному Сочи. А, если кто-то хочет, присоединяйтесь. И всех обнимаю. Завтра в 10 утра также у нас с вами эфир. Все, всех вас жду, жду ваших вопросов. Все, всех обнимаю. Кто заходит на 21 день, то пишите в личку, и все это вот кидайте, и все. Будем с вами потом дальше идти в 21 день. И спасибо. Всем пока. Спасибо огромное.